«Я устал играть в военно-тактический шутер, я буду теперь играть в месть боксера». Здарова, мужские мужчины! Мало кто знает, что колдушка это полноценный файтинг-проект. Ножи, биты, катаны, гаечные ключи и вот ко всему этому не хватало только боксерских перчаток. Знаете, это прям отдельный мир, в который мне всегда было в падлу погружаться. Так как типочков, носящихся по карте с режиками или катанами, не очень-то и любят. Но контент мне так и шепчет. Сними драчки. Окей, хоккей, драчки в студию. Но сначала который ожидает вас на киноканале «Мышк». Данный батя специально его подготовил, чтобы я мог вам о нем рассказать. Также смотрите, как «Мышк» потенциал пушек на всю раскрывает, и с ними без проблем можно тащить как в сетевухе, так и в королевской битве. Секретные позиции и места, лайфхаки, приколдессы и многое другое уже заждалось тебя по ссылочке в описании. И про конкурс тоже не забывай и дерзай. Здорово, дядьки! С вами я, капитан Геленджик. Мало кто знает, что я чемпион 2008 года без за гаражами. У моей короны двоечки ходит не один десяток легенд. Про меня еще говорят. Левые поминальные, правые погребальные. И сегодняшний выпуск немножечко поведу я. Огнену дадим небольшую передышку. Перед тем, как познать силу замесов за гаражами, я хочу порекомендовать вам посмотреть такие фильмы, как Роки, Удар дракона, Красная жара и все фильмы Александра Невского. Абсолютно, абсолютно. Вам нужно забыть, что это тактический шутер, вам не нужен больше огнестрел, вы и есть оружие. Ну что, полетели потеть мальчишки, только в первые 30 секунд не сливайтесь. Окей, я понял, тогда всю инициативу я беру на себя. Укрываюсь за гаражами и делаю кия. Никогда не бейте девочек дядьки, это действие мне можно простить, потому что по-любому этот девчачий скинд какой-нибудь мужик 40-летний нацепил, грязный ублюдок. Моя неистовая двоечка не знает пощады и нет спасения моим противникам. Немножко схитрю, правда, и воспользуюсь снайпушкой, но это в первый и последний раз, наверное. Приходится все-таки в драчку небольшой элемент снайпера элита добавлять, но кажется, вражина не особо расстраивается. О, смотри, мальчишка со стингером. Остановитесь! Блин, не так хорошо получается со снайпушкой справляться. Это было на грани фула, господа. Я очень близок к своей цели. Nope. Ну и, конечно же, ставим любимые пластинки по вашим заявкам. Yes, Это просто оху... Я, конечно, всякого видал в колде, но эти кулакичи это прям топ, серьезно, они достаточно эффективные, так как можно выкинуть моментально двоечку и забрать двух противников одновременно. У кулакичей, естественно, маленькая дистанция, но если вы захотите устроить килрейс, оно вам не помешает. Кулаки нам засунули в холодное оружие, и тут даже докопаться не получится. В сетевой игре с одной тычки люди отправляются отдыхать. Из всех режиков и прочих махалок это первый, так скажем, образец, который моментально может сделать даблкил, и это определенно хорошо. Я не знаю, как это работает, но когда я записывал геймплей, к сегодняшнему материалу процентов так 80 игр у меня были с мегаположительным КДА. Определенно голова включается, когда носишься по карте, но чтоб показатели были лучше, чем с той же снайпушкой, короче, я хз в чем дело, может быть это просто, у меня настроение было нормальное и поэтому все так получалось. Многие успели заметить, что я брал с собой дым. Тут работает точно такой же прикол, как и с дробовиками. Сокращаем дистанцию за счет спама дымом вместе предполагаемого появления противника. Еще есть один масхевный прикол. Если вы осмелитесь поиграть вместе боксера, то вам определенно нужен навык оперативника Кинетическая броня. Я тут даже ничего объяснять не буду. Сами чекните, как у вас там все с ним получится. И если подойти ближе к теме и попытаться ответить на вопрос, зачем добавили боксерские перчатки, то я бы ответил, что это чисто по приколу хрень залетела. Небольшая нотка абсурдности и фановости появилась в игре. Это неплохо, даже забавно. Если кто-то сомневался открывать их или нет, то я могу сказать, что в инвентарь их заполучить все-таки нужно, а прикольная хернюшка. Хоть сегодня у нас и короткометражка получилась, я хотел больше поделиться с вами впечатлением от данной приблуды. Обещаю, что в следующем выпуске вас ожидает кое-какой конкурс от меня, да и вообще над выпуском больше потею. Черкани в комментариях, что думаешь насчет этих кулакичей, возрастет ли популяция боксеров в колде, да и собственно сам кулакич зашибай. Я угнал-погнал, жму руку, с тобой был Огнен. Остановитесь!